Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! По-настоящему летний освежающий десерт. Очень вкусное мороженое. Вкус далекого детства. Итак, цитрусовые в составе этого мороженого факультативны, но с ними оно просто божественно. Я использую цедру и сок. Апельсин можно заменить на лимон или лайм. Для этого рецепта я буду использовать мягкий творог. Перебить его блендером до жидкого состояния. Мягкий творог можно заменить на зернистый. Добавить к нему ложку сметаны и также перебить блендером до нужной консистенции. Теперь в полученную массу ввести сгущенку и сок апельсина. С помощью миксера взбиваем всю смесь до пышной пены и загустения. Сначала на средних оборотах, а затем увеличить до максимальной скорости. На этом этапе добавить цедру апельсина. Все как следует перемешать. На самом деле готовится мороженое очень быстро. Тут самое сложное найти форму, куда бы поместилось нужное количество печенья. С этим я потрудилась. То ли печенье у меня нестандартное, то ли форма. Так или иначе, форму нужно застелить пленкой и выложить печенье любого вкуса и цвета рисунком вниз. Залить на него всю мороженую массу и более-менее разровнять. Далее выложить финальную партию печенья. Тут главное попасть в нужную колею чтобы при разрезе все было ровно и к месту. Форму лучше брать прозрачную, так можно подсмотреть. В таком состоянии отправить мороженое застывать, для этого понадобится минимум 4-5 часов. Дальше извлечь изделие из формы и порезать на квадратики. Резать лучше, когда мороженое немного подтает, где-то минут через 10. Бортики срезаем и нарезаем мороженое на идеальные порции. Вкус мороженого классный и формат удобный. А из обрезков получились прекрасные шарики с любой добавкой. Так что пробуйте, готовьте, не пожалеете. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон bon аппетит! Y a bientôt.